Друзья, всем привет! Не выходила несколько дней в эфир, приболела и сейчас еще не сильно выстроила, но решила все-таки выйти и поделиться своим, своим и своими ощущениями, своими пониманиями из всего того, что происходит. Я вышла на несколько дней в болезненное состояние, и я, ну, что вам что вам говорю как та и сама делаю задала себе вопрос а зачем сегодня утром я проснулась в 4 часа утра от дикой головной боли такая головная боль которая ну, просто хочется кричать но я тоже взяла себе в руки и встала выпила теплой воды медленно очень медленно и благодарила медленно пью чи воду за то, что у меня эта головная боль есть. Потому что у кого-то уже нет головы, у кого-то уже нет вообще в живых. И я поняла, что такую дикую головную боль одной вот этой практикой вряд ли можно убрать, потому что в моей жизни было много разных серьезных болезней одна из них это мигрень, которая ничем не снимается, если вовремя не выпить таблетку, которая уменьшит, уменьшит спазмы. Но это не мигрень, это вот эта часть, вот эта часть, верхняя часть, которая слишком была загружена этот месяц и более в том, что жил, о том загружена переживаниями и, и болями о том, о чем живут сейчас многие люди, переживают. Сейчас я не буду говорить про э, антироссийские, антиукраинские. Это вот так много сегодня в интернете. Почему я сегодня решила выйти в эфир, до конца еще не выздоровев? Я утром я подписала на несколько групп. Э, Русские в Америке, русские во Франции, русские в Кургаде, в Турции и так далее. Я время от времени захожу в эти группы и смотрю, какая-то идет война, уничтожение друг друга. Первое время я сердцем болела за то, что там происходит такое, такое противостояние. У меня Руки чесались и описала что-то. Я и сейчас что-то пишу, но уже более спокойно и взвешенно, потому что понимаю, что те, кто не попали под бомбежку, они будут просто смотреть на это как кино. Так мы устроены, ничего в этом страшного нет, это так есть. Те, кто не прожил боль утраты, ему трудно будет понять, как это терять родного, близкого человека. Те, кто не прошел бомбежки и страхи, связанные с выходом из бланков, те, кто понимает, что в том же Мариуполе или в других городах продолжают находиться родственники, и с ними нет связи, и они их может уже не быть живыми, те, кто теряют своих на поле боя сейчас. Они не поймут этого. И я обещала не давать вам какой то такой, знаете, противоречивую информацию, чтобы не вызывать ни у кого противоречия. Потому что тот же Донбасс 8 лет, а где вы были? Да было то же самое на Донбассе. Только люди это по-разному. Людям это по-разному преподносили. Другое дело, почему Украина не открыла э, войну и не тогда не убрала этих оккупантов из Донбасса, ну, ран... ладно, Крым застали врасплох, и тогда сработала хорошая пропаганда. Ну, а почему на Донбассе этого не сделали? Тут очень много есть ответов. Кто хочет, поищите. И я сейчас тоже могу там рассуждать, могу там свои какие-то анализы делать. То ли Украина протупила, то ли хотела мягко отделаться, чтобы войну не вовлекать. В итоге там Длились какие-то непонятные Минские соглашения, потому что когда подписали Минское соглашение, это было ну как бы приостановить вот эту бойню. А в этих Минских соглашениях было далеко не то, что выгодно Украине. Это Что война, что Минские соглашения, это все одинаково, потому что врага нужно, с ним договориться нельзя, если он не понимает, если он не имеет умеет договаривать, его надо уничтожать. Но я сейчас хочу сказать об осознанности каждого из нас. Потому что люди, которые пишут сейчас в интернете, в соцсетях, в группах, ну те, которые более то несут, а им это больше понятно, а им это близко. Те, которые наблюдают, те, которые ну, являются диванными критиками и используют знания, которые получают, то... Есть такое, знаете, понимание, что кушаешь, тем и какаешь. Я психофизиолог, и физиолог, я думаю, могу вам это сказать, и вы это тоже понимаете. Что кушаем, да, что, какую информацию мы потребляем, тем то мы и выдаем. Сейчас я не буду про уровни, про то, какие бывают манипуляции. Я отдельно напишу видео, я обещала, какие бывают манипуляции, как они задуманы, продуманы, не существуют сотни лет, и как это влияет на людей. Я сейчас буду говорить о том, как нам справляться с тем, что происходит. И вот для психологов и коучей, потому что я сейчас веду программу, продолжаю вести эту программу для психологов и коучей, особенно будет важно, потому что сегодня в этот, в этот трудный час для всех людей, без исключения, и те, кто по телевизору наблюдает эту бойню, и те, кто получает информацию под колпаком у Мюллера, да, ну мы понимаем, какого колпаком, и те, кто получает информацию в интернете, в любом случае у нас у всех сейчас с вами огромный стресс, и мы с вами должны понимать, что и цены будут расти, и денежные массы будут уходить, и будут приходить криптовалюта. Надеюсь, вы это понимаете, да? Кто не понимает, то просто знайте, что нужно учиться мыслить дальше быть, и такое понятие из шести видов оружия, я давала об этом видео, и статья есть. Так вот, из шести видов оружия, управления людьми, есть такое понятие, как мировые деньги. Так вот, в день, в день уходит миллион долларов на войны, на кризисы, и это кредиты, которые потом выплачивать кто? Налогоплательщики. Это только один из видов управления людьми. И вот сейчас идет вопрос про, сейчас я буду говорить в том числе и про мировые деньги. Так вот, с учетом управления людьми мировые деньги это в один день миллион людей получают, миллион отдают компании, фирмы, компании, международные фонды, отдают миллион и зарабатывают два. Это чтобы вы понимали. Я была на войне в Югославии в девяносто 95 году. Там была такая же ситуация, как сейчас. У нас в Украине ну, такого, кстати, наверное, даже в той же Сирии или других странах, где просто уничтожали на глазах у людей. И под предлогом там зайти с какой-то целью в другую страну, там ядерное оружие, там еще что-то. Тогда заходили и там лупили, мочили эти страны. В Югославии там была религиозная тема между христианами и мусульманами. Так вот, мировые деньги. Мировые деньги – это когда на войне и на всех проблемах зарабатываются деньги. 11 сентября в Америке это тоже было заранее продуманная операция. Всевозможные Норд Ост, уничтожение людей в России. Перед выборами, помню, какой-то выборы были, какой по счету у Путина. Я помню, как разрушали дома взрывами. Потом на глазах у всех было принятое решение помогать людям. Это все рассчитано на людские эмоции, на людские понимания. И вот сейчас, когда мы находимся в эмоциях и больше живем эмоциями, у нас происходит разного рода искривления. Вот я сейчас рассказала, начала с того, что я заболела, и вот уже несколько дней нахожусь вот с этой головной болью там, и так далее. Причем при том, что я как бы вроде трезво мыслю, прям такая умная, но такой же человек, как и все, и мне важно. И я тоже переживаю и, и болею душой. Так вот, чему я? Чем больше вы сейчас, я, вы, каждый из нас, будем друг друга ненавидеть, писать какие-то уничижительные вещи, я тоже это делаю для того, чтобы подкрепить дух и себе, и, и нашим воинам. Я, наверное... Сейчас переосмыслила, и, наверное, сейчас я буду меньше писать этих постов, этих видео о том, что у россиян вызывает сопротивление. Потому что я думаю, ну, я, может быть, поменяю свое мнение, не знаю, но я точно знаю, что сейчас еще больше раскручивается эмоциональная война для того, чтобы у людей вызвать помутнение разума. Потому что когда эмоции превосходят, то э, трезвый ум выключается. Соответственно, я к чему? Что войны были, есть и будут. Просто такого масштаба, как сейчас в Украине, это уже был это предел. У каждого из нас есть зависимость от чего-то, от э, удовольствий, обязательном порядке, а удовольствие это от еды, от э, секса, от э, управления другими людьми, от власти. Так вот, самое сильное от а денег, так вот, самая сильная зависимость у людей это от власти. Так сам, даже сам Владимир Владимирович Путин об этом как-то сказал в интервью, я нашла его. Так вот, что бы там мы с вами не рассуждали, как бы мы с вами там не умничали, умречили, да? а жить-то нам дальше. Понимаете? Жить-то нам дальше. Кто выживет, кто умрет от страха, кто умрет от болезни, кто умрет под бомбёжками. Но те, кто останутся жить, жить-то продолжается. И вот как в этой ситуации выжить и преуспеть. Тем более, что мы знаем, что... Стресс — это возможности, кризис — это возможности. Да? Красивые слова. Вот сейчас нас загрузили полностью сюда. Для себя я делаю такой вывод. Знания, которые я давала ранее, я и сейчас буду их давать. Эмоции — это та штука, которая как разрушает, так и остаётся созиданием. Вы правы, понимание не добавляется, а только лишь больше злости и да, противостояние. Поэтому вот на этих эмоциях и играют все правители, которые у которых есть цель делать эти войны. В данном случае с войной с Россией, закончу эту мысль, это война, которая, наверное, в истории нет. Если сравнивать там, с Великой Отечественной, с тот геноцид, который сейчас творит э, российский народ, я, не, я это говорю откровенно, потому что сам Путин, он из себя ничего не представляет, если бы его не избирали и не соглашались. Потому что люди, которые соглашаются всегда только с мнением старших, это люди, это жертвы. Да? И жертва, которая соглашается с действием по отношению к вам, насильника, там, деспота. Она дает согласие вот так поступать. Поэтому, если бы не было у людей, если бы людей российских было я, они бы не избирали бы такого монстра. Но сейчас я не об этом. Я к тому, что чтобы не было дальше, нас будут дальше раскачивать на эмоции. Дальше будет э сильное подорожание и в России. У России уже началось, в Украине уже. Сейчас восстановится там, где восстановится, там, где будет тихо более-менее. Там будет жизнь, цены они будут высокие. Вчера смотрела анализ, анализ, как с 1 апреля поднимаются цены. И я видела, писала, как люди пишут уже пишут про в адрес власти о том, что цены повышаются. То есть... Понимаете, вот эти наши проклятые и недовольства, поэтому в таком мире и живем. И что я из этого делаю, какие выводы? Я буду стараться, вот вам обещаю и себе обещаю, я буду стараться держаться спокойнее, потому что моя увлеченность, вовлеченность вот в этот процесс, что сейчас происходит, привела меня вот к тому, что я заболела, и мне понятно, что я делаю что-то такое, зачем чем, чем надо справиться. Я уже в начале эфира сказала, я проснулась в 4 часа утра от боли. Первым, что я сделала, выпила теплой воды, медленно, и поблагодарила воду, поблагодарила Бога, что я жива, поблагодарила боль свою, я использовала те практики, которые даю людям, я стала сама этой болью, и где-то в восемь я проснулась свеженькая, как огурчик. То есть... Но это... Я делюсь тем, что сейчас у каждого происходит. Это боль, появление вот этой информации. Сейчас я буду стараться меньше смотреть, погружаться в информацию, как я это делала раньше. Я быстренько пробежалась, анализ сделала, понимала, что происходит в мире. Я понимала. Сейчас я погружаюсь в то, что происходит. Слушаю разных специалистов и и наших, и не наших, для того, чтобы собственного что у меня садится, телефон. Почему? Я продолжаю и вам рекомендую благодарить каждый день за то, что вы живы, за то, что вы просыпаетесь в постели, за то, что вас вы... Просыпаться и, и благодарить. Вот это состояние благодарности за то, что вы просто проснулись и имеете возможность что-то делать, это уже посыл той энергии, которая вы посылаете вверх, и она возвращается. На людей, которые кидаются, шипят, оскорбляют, постарайтесь в этот момент сделать стоп и подняться над собой. То есть станьте большим, таким мощным человеком, великаном, может быть. И посмотрите на этого маленького человека, который пыскается, кусается, огрызается. С точки зрения ребенка, который не осознает, что он творит. Потому что дети не отдают отчет, что они делают. А мы-то взрослые. Я обещаю себе и вам, что я настроюсь только на работу с людьми, которым я нужна буду и смогу им помочь. Потому что, смотрите, как бы нами не управляли, но ответственность за то, что происходит в мире, ложится в том числе и на каждом из нас. Потому что в каждой из нас, в семье, есть моменты, где мы что-то пропустили и не сумели быть осознанными и зрелыми. В бизнесе мы что-то делали не так, опять же, пытались ответственность на кого-то переложить. В войне мы многие увлеклись тем, что все хорошо и нам все дается, а мы еще ины, что нам что-то не так. Поэтому. Просто осознайте, продумайте себя, что вы будете делать в новых реалиях. И я как психолог, психотерапевт, человек с медико-биологическим образованием, коуч наставник, для своих психологов, для своих учеников, также буду продолжать и дальше формировать эту внутреннюю силу, личную силу и трезвомыслие. С эмоциями управлять сама буду, и вас этому буду учить, делиться и так далее. Сейчас кто бы где ни жил, кто живет в других странах, кто более-менее устроился из беженцев я имею в виду, кому более-менее лучшие условия, у кого-то совсем тяжелые условия. Сейчас там тоже я вижу, анализирую, продолжают делать специально запускают фейки противоборства между русскими и украинцами. И это ведь тоже не просто так. Идет проверка на внутреннюю силу, на осознанность, понимаете, на трезвомыслие. А людей завести на эмоции, раскачать хаос, а дальше за этим хаосом делать то, что выгодно тем, кто это делает, снимайте сами. Поэтому я обещаю себе, и вы обещаете себе, если, конечно, хотите, держать спокойствие и трезвомыслие. И то, что происходит сейчас с вами, это еще раз доходит, еще раз должно быть, как на мой взгляд, ответом на то, что вы там, где вы должны быть сейчас. И я там, где я должна быть сейчас. Если раньше я несколько дней первых мучилась себя, и чувство вины меня гложило, что я не среди своих в бомбоубежищах и не бегу возле арт-отстрелов, от, от потому что я не успела вернуться из Египта в Украину. На 15 марта взяла билет, но туда уже теперь не скоро, я думаю, могу полететь. Я думаю, полечу в этом году, но еще какое-то время надо подождать. Так вот, я тоже первое время думала, что это я все страны, и такое было у меня. А теперь я понимаю, что что-то... Я такое сделала, что Бог мне дал возможность остаться здесь и делать э, те добрые дела, которые я делаю, надеюсь. Для многих из вас, кто у меня уже работал со мной, поставьте, пожалуйста, Какие-то значочки, какая-то польза может быть была для вас от меня. Для меня это будет ценно и важно, как обратная связь. И, наверное, мне для того нужно было остаться, чтобы сохранить себя. Сегодня я тоже осознала это ночью, когда дикая головная боль меня прямо зачем я осталась здесь, зачем, я... зачем мне это болеть, зачем мне эта боль, зачем, зачем? Вот я получила ответ. А затем, чтобы я себя больше берегла, больше заботила о себе чтобы у меня больше было возможности делиться тем, что я знаю, что я могу. Поэтому психологи-коучи, которыми я работаю сейчас, чем они будут более, более спокойны, осознанные и ответственны, чем и больше будут иметь силы, тем больше я смогу больше делать ну, добра в этом мире. Потому что чем спокойнее увереннее коуч-психолог, чем он осознаннее на ней, чем у него больше спокойствия и ценностей, что война войной, но жизнь продолжается. И что в людях надо формировать ответственность. А если ты сам ответственный, умеешь работать с собой, то ты сможешь и людям помочь. Правильно? Согласна со мной? Поэтому я с удовольствием буду работать с вами дальше. А для того, чтобы не загубить себя в этой информационной войне, предлагаю вам спокойнее реагировать, становиться в сторону третьей позиции, наблюдатель, наблюдающего. Допустим, вас волнует что-то по отношению к той ситуации, к тому человеку. Вам нужно выйти из этой второй позиции, потому что первая позиция — это тот человек, который там что-то делает. Вы — вторая позиция в этой ситуации. Вам нужно быстренько выйти и посмотреть на первую вторую позицию, на того, кто вас раздражает, и из себя того, который раздражается и эмоционально. И сказать себе «Стоп! Вот так!» Ира, Валя, Оля, ну себя там называете, может что-то сделать, чтобы помочь, улучшить ситуацию вряд ли, тогда стоп, выходи оттуда. И возвращайтесь себя в состояние большой и взрослой, большого и взрослого человека, который смотрит на ситуацию со стороны. Есть много практик, техник на этот, на этот счет. И когда вы сейчас поймете, что. Сейчас отвечу да. И когда вы поймете, что вы умеете стабилизировать состояние эмоциональное, когда вы поймете вот это состояние уверенности и силы, вам захочется еще дальше продолжить с этим работать, потому что, конечно, больно, когда у тебя на глазах убивают, когда у тебя рушится, когда вот сейчас в моем поселке второй раз выгнали орков, ну, рашистов. Но туда ехать нельзя, потому что там заминировано. Понимаете? Вот я сейчас не знаю, их связи с моим поселком нет, но информация от других, от других приходит, что орков выгнали, но людей туда не пускают, потому что там идет, будет еще разминирование. О том, что от взрывов порушены теплосети, газовые трубы, электросети, понимаете? И плюс ко всему, они там пожили, разграбили, нагадили, ну еще и уходя заминировали. Так вот, тот, кто меня сейчас слушает из россиян, вот это фейк или нет. Поэтому часто говорите, вот вы фейки пишите. А вы спросите у тех, кто реальный очевидцы, у кого это кого это касается. Кстати, тут вот э, в Египте иногда общаюсь с людьми, которые мне рассказывают, что происходит в Украине. Я так смотрю, я вначале вовлекалась, я так эмоционально я объясняла, а потом думаю, стоп, я говорю, слушай, стоп, ты же умный человек. You smart man, ты умный человек. Ты у меня спроси. Я там живу, у меня там родные, близкие, мой там дом, у меня там есть реальный. А люди не слышат, так что там говорить, если женщина живет 20 лет в Киеве, и ей мама из Москвы присылает, что у вас там творится в Киеве. То есть, ну, понимаешь, что чем что кушаешь, чем и какаешь. Да? Вот что вносит тебе в голову, то, что ты принимаешь, то ты, то ты выдаешь. Поэтому я себе вот на своей болезни, которая меня сейчас так нормальненько так встряхнула, поняла, что вовлекаться нельзя. Я и так это знала. Но вот сейчас меня вот нормально так трусануло. И теперь я понимаю, что когда тебе тело говорит «стоп», когда твоя голова трещит от головной боли и у тебя начинаются какие-то в теле какие-то заболевания, ты должен спросить, а зачем тебе это? Зачем? И Я благодарю эту головную боль, я благодарю, что я просыпаюсь на кровати, я говорю, что у меня есть вода, что у меня есть возможность купить таблетку. По сравнению с всеми, кто этого не имеет. Кто-то не имеет воды, кто-то не имеет таблетки, кто-то задыхается под обломками, кто-то кто валяется на поле э, с разорванными кусками своего тела. Понимаете? Поэтому, когда мы будем учиться такими быть осознанными, давать себе стоп, тогда нами будет не так просто управлять и манипулировать. Понимаете? Поэтому прямо сейчас, вот с помощью вот тому, что я думала выйти еще через пару дней, чтобы немножко заживало, тут все еще болит и, и так далее. Но сегодня мне стало легче, и я решила с вами поделиться для того, чтобы каждый из вас понял, что войны были есть и будут, стремиться надо быть осознанными, отвечать за свои поступки, там, где вы сейчас есть. Это результат ваших действий и вашей мысли. Богу так было удобно, что вы оказались там, где вы есть. И от того, как вы будете кричать, пищать, ненавидеть, возмущаться, э цены поднимутся, да, цены поднимутся, да, надо принять. И россиянам принять свое, а нам надо понять свое, принять. Потому что это война, слава богу, что живы остались. И брать ответственность за, за свою жизнь, рассказывать эти эмоциональные качели. И не развивать эту волну, страшную волну эгрегора негативного. Так, читаю, что пишете. Очень правильно все говорите. Рассказывали, нам сами увлеклись, очень погрузилась в эмоции. Да. Да-да-да. Да, спасибо большое, берегите себя. Спасибо, Людочка и Александровна. А вы должны людям, вы для меня и других. Живой, мудрый пример. Спасибо вам огромное. силы, что вы есть. И сколько вы можете помочь. Людочка, я вам очень благодарна. Для меня эти слова важные в том, что я сейчас сказала в эфире. Поэтому, друзья, я такой же человек, как и вы. Я тоже переживаю, у меня тоже болит душа. Я тоже вишу и сижу в этом интернете. Не всегда могу отслеживать. В итоге мне организм дал сбой. И поэтому я сказала себе, стоп, зачем мне это? Что я делаю? Почему я здесь? Что я могу сделать хорошего себе, людям, каждому, кто может сейчас ко мне обратиться? Если я буду вовлекаться в эти эмоциональные качели, я просто что? Развалюсь. И не будет не ни мне, никому хочется. Поэтому, дорогие мои коллеги, у кого-то из вас... Слушайте, сейчас у меня дежавю. Мне кажется, когда-то я в прошлой жизни это говорила где-то. Слушайте, так интересно. Поэтому, дорогие мои коллеги, врачи-психологи коучи, у кого из вас есть желание двигаться дальше, помогать людям, но вы чувствуете, что у вас есть такая боль и у вас руки не стоят, ноги не идут и камень, и вы не знаете, что делать. Приходите, разберем, покажу, что вы можете делать, как вы можете помогать и платно, и бесплатно, чтобы жить, помогать себе, помогать другим и поднимать, естественно, экономику страны, в которой мы живем. Конечно, смотрю, как люди ворчат, ничего не делают, и представляю, как другим в это время на войне. Благодарю все, что я вижу, слышу, вспоминаю, что люди страдают. Да. И э, вот я как бы уже да, умная такая, вроде все знаю, и сама была на войне. А сама я человек, и я вовлекаюсь. И вот сейчас мне я вам говорила об этом, но все равно я вовлекалась. И вот сейчас меня так долбануло ну, по телу. И я поняла, что нужно выходить из этой эмоциональной качели и более зрело смотреть, брать ответственность за то, что я здесь есть, что я делаю, и кому я могу помочь, и как я могу помочь. И вам того желаю. Спасибо вам огромное. Запись оставлю и помните. Если вы будете вовлекаться в эти эмоциональные качели, вы уничтожите себя сами, никому не сможете помочь, и толку никакого не будет от вашего, от этих ваших эмоциональных качелей только заболеете и вас жизнь соберет быстрее. Поэтому любые кризисы это для того, чтобы вы стали мудрее, сильнее, поднялись выше. Кому нужна консультация, пишите в речку, хочу консультацию. Бесплатно, помогу, разложу по полочкам. И люблю, помогу решить любой вопрос, который вас сейчас волнует.